Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас в наш международный интернет-проект «Фуберлик онлайн». Что вы получите? Вы получите первое – это, конечно же, полное бесплатное сопровождение своего наставника, не только наставника, но и всей команды. И, конечно же, такие привилегии, которые пока я еще не встречала ни в одной команде что стоит бонус материнства, то есть это декретный. Но, конечно же, просто так вам их выплачивать никто не будет. Конечно же, вы должны а, достигнуть определенного уровня. И, соответственно, все бонусы, бонус развития, бонус, стаб бонус, развития, бонус стабильности и все остальные бонусы, которые а, будут сопровождать вас по, по мере карьерной лестницы, по мере того, как вы будете подниматься все выше и выше по карьерной лестнице, все эти бонусы будут сопровождать вас всегда. И поверьте, это очень приятно. А в нашем проекте может работать каждый тот, кто хочет работать. Это и мама в декрете, это и бабушка на пенсии, это и дедушка в отставке, это и кассир-контролер, и кондуктор. Ну, кто угодно. Фаберлик развивается более чем в 32 странах мира. Поэтому э, во всех странах этих, соответственно, есть русскоговорящее население. И, пожалуйста, поле для деятельности обширное. Бери и делай. Тем более все инструменты. велосипед изобретать не надо. Сейчас у нас суперквестовое обучение. Э, настолько оно легкое. Я, конечно же, сама тоже прохожу его. И все лидеры проходят, потому что э, знаний мало никогда не бывает. Далее, следующие 9 каталогов подряд, делая заказы, вы забираете топовые наборы продукции, то есть наборы той продукции, которую пользуется наибольшим спросом в компании Фаберлиф, и которая люксовая, не бюджетная. Только работающие люди, то есть команды вместе мы выстроим большой дружный онлайн-коллектив.